А перед началом просмотра моего видео хочу посоветовать вам посмотреть канал Дарья Волканабл. Она только недавно начала снимать видео, монтаж-озвучка присутствует. Видео уже отличного качества. Буду рада, если вы поддержите этот начинающий канал и подпишитесь на него. Автор очень старается. В будущем тут будет много крутых видео. Ссылка на этот канал будет в описании видео. А теперь... Приятного вам просмотра и всем привет! С вами, как всегда, Маша. В этом видео речь пойдет об очень важной вещи, ради чего мы играем Star Stable Online. Скажу свое мнение. Я играю ради всего. Почти в любой игре я стараюсь заниматься почти всем, чем можно и становиться в этом даже профессионалом. На своем Телеграм-канале и в группе ВК я попросила вас написать ради чего вы играете в Старстейбл. Спасибо огромное вам за комментарии. Отдельное спасибо тем, кто не написал кратко что-то типа «Жалко, что деньги когда-то туда вложила, поэтому играю» или «Скучно, поэтому играю» и тому подобное. Ссылки на мои Телеграм-каналы и группу ВК в описании видео. Буду рада вашей подписке на них. Смотрим, что вы написали.